Обычная вода, которую мы используем, имеет большую молекулярную структуру, которая нелегко поглощается клеткой. Благодаря ультразвуковым волнам от насадки происходит мелкодисперсное распыление больших молекул в микромолекулярные молекулы воды, которые намного легче поглощаются клеткой. Далее мы добавим несколько капель воды на поверхность ультразвуковой насадки и посмотрим, какой произойдет эффект. Эксперимент первый. Наглядная демонстрация активирования молекул воды при использовании ультразвуковой насадки. Результат эксперимента. Капли воды распыляются на поверхности насадки, наглядно нам демонстрируя, что воздействие ультразвуковой насадки имеет функцию активирования молекул воды. Одна из причин, почему человеческое тело стареет и заболевает, заключается в старении клеток и их мутировании. Ультразвуковые волны способствуют активированию и восстановлению спящих и стареющих клеток. Поэтому чем моложе и активнее клетки, тем моложе и человек. Для наглядной демонстрации нам необходимо использовать стакан с пивом. На верхнюю поверхность насадки мы наносим гель с фитоэкстрактами Professional для проводимости ультразвуковых волн. Воздействие ультразвуковых волн через дно стакана резко активизирует молекулы питательных веществ в пиве. Мы наглядно видим, что изначально в стакане пива находилось в спокойном состоянии, но при воздействии ультразвука молекулы хмеля резко активизировались. Результат эксперимента – воздействие ультразвуковой насадки способствует активированию клеток. Эксперимент 3. Очищение крови. Как восточная, так и западная медицина считает, что пока кровеносные сосуды находятся в молодом и чистом состоянии, молод и человек. Шлаки и токсины в крови постоянно переносятся не только во внутренние органы, но и в область головы, проявляясь на лице. Избыток токсинов приводит к тусклости кожи, образованию пятен и старению. В процессе эксперимента мы добавляем в стеклянный стакан определенное количество воды. Затем добавляем каплю очищающего молочка и встряхиваем в стакан для растворения и образования пены. После чего мы можем увидеть заметное помутнение воды. Затем на верхнюю поверхность насадки мы наносим гель с фитоэкстрактами Professional. Для проводимости ультразвуковых волн и прикладываем ее к дну стакана, после чего нам наглядно видно, что вода быстро становится прозрачной. Результат эксперимента. Ультразвуковая насадка имеет функцию очищения крови от токсинов.